Всем привет! С вами Клавро. В этом видео я расскажу об одном из самых популярных героев Dota 2, антимаги. Расскажу о типичных ошибках, а также предложу отклониться от шаблонов вариантов рассказки героя. Итак, отбросив все стереотипы, попытаемся выжать максимум из этого персонажа. Для начала разберемся с сильными и слабыми сторонами магины. Перед нами герой ближнего пояса с основной характеристикой ловкость, у персонажа очень скудные статы, неплохая скорость передвижения и самая высокая базовая скорость атаки в игре. Антимаг сочетает в себе высокую мобильность хорошего сплитпушера, спелл и мощный урон по целям с небольшим армором. Блинк антимага имеет самый низкий кутал в игре, позволяет быстро сокращать дистанцию с целью уходить от преследования и быстро фармить. Спеллшилл уже с первого уровня прокачки повышает наш магический резист до 44%. Мана Брейк в сочетании с высокой скоростью атаки и хорошим приростом Агилы позволяет наносить огромный урон по целям. Из минусов хочется выделить низкий прирост силы. Здесь мы стоим наравне с такими героями, как Кукна или Террар Блейд. Антимаг, плохо защищен от физических атак, имеет очень низкие показатель стартового армора. Ну и напоследок хочется отметить сильную зависимость героя от уровня и айтема. Персонаж откровенно плохо заходит против пушечных стратегий. Зачастую для нас игра может закончиться так, не начавшись. Первая винка магины Манобрайк. Пассивная способность выжигает врагу ману за каждый удар и наносит урон в размере 60% от сожженной маны. Урон физический, а значит способность работать защитных пуш против бронированных пюников. Манобрейк уникальный модификатор атаки, причем хороший. А это значит, что нам просто-напросто противопоказаны такие предметы, как в Меднес, Сатани, Авскали, Изолятор, Мьонни. На шофф не проходит сквозь иммунитет магии, пассивная способность хорошо взаимодействует с аурами Владмир Сокерин или вампири Каура Рейс Кинга. При этом аура империзма будет работать не только с базовым, но и с дополнительным уроном от пассивной способности. Вторая способность антимага активная. Как я уже говорил, блинк магии самый низкий кулдаун в игре. Эта обилка делает АМа одним из самых мобильных героев доты, а также задает весь стиль на этом персонаже. У телепортации антимага есть один большой плюс. Врагам очень тяжело определить ее направление. Сполшил Пассивная способность антимага, увеличивающая наш иммунитет к магическому урону на 26, 34, 42 и 50%. Это антимагия, которая делает антимага антимагом. Резист очень хороший и во многих случаях позволяет сэкономить на покупки БКБ. И наконец, ультимейт антимага. Манобой. Направленная способность наносит магический ауе урон. Радиус выражения 500. Урон ульты зависит от количества отсутствующей маны у цели заклинания и уровня мановой. Основная цель заклинания получает микростат на 15 секунды. Ульту можно использовать сквозь иммунитет магии, но основная цель не получит урон. Перезарядка 70 секунд, какие можно сделать выводы. Способность может нанести огромное количество урона в файте, при этом ее лучше не использовать в таргеты с небольшим монопулом, за редким исключением, естественно. Обилка а направлена и полностью блокируется эффект в лентген Прежде чем представить вам основную и альтернативную прокачки персонажа, хочу предостеречь о типичных ошибок многих и в том числе довольно опытных игроков. Среди игроков гуляет довольно распространенная ошибка. Ранняя прокачка манобрейк до четвертого уровня. Дело в том, что до появления mantas у вас нет задачи выжигать ману под ноль. Достаточно взять на шорт на единицу. Дальнейшая прокачка лишь незначительно увеличит исходящий урон. Аргументирую сказанное таблице с моими расчетами. Еще одна распространенная ошибка, свойственно скорее думающий максимально. Попав на агрессивную линию против мощных кастеров, они выкачивают сполшил до максимального уровня, стараясь максимально обезопасить себя от магического урона. Ошибка кроется в банальном незнании механики дота. Сполшил сочетается с другими источниками сопротивления к магии и по закону убывающей полезности. Таким образом, взав сполшилку снизу, вы увеличиваете свой магический резист с 25 до 44%. Но дальнейшая прокачка способностей лишь незначительно снижает входящий магический урон. Опять-таки, чтобы не быть голословным таблица. Также ошибка будет не качать одну из наших способностей. Это тоже очень распространенная ошибка. На экране представлен самый популярный скил на Тимаге, представленный сайтом DotaBug. Итак, рассмотрим основной скил Как я уже говорил, наша ульта может носить огромный урон за месяц. Ее необходимо изучать при каждой возможности на 6, 11 и 16 уровне. В третьем уровне нам хотелось бы изучить наши первые три способности. Как кэри-герой антимаг часто на передовой в замесе, и в игре должен много фармить. Ранняя прокачка статов сделает нас существенно плотнее, а также увеличит урон в секунду и монопункт. При нормальной фарме я рекомендую закинуть 3-4 поинта в статы, прежде чем вымакшивать блин. До появления манты желательно замаксить первую способность, прокачка с недостаточно эффективна в большинстве случаев. Эту пассивку я рекомендую изучать в последнюю очередь. Альтернативный скилл-билд актуален в тех случаях, когда играть приходится активно с первых минут. Разница заключается в ранней прокачке блинка и позднем изучению атрибут-бонуса. Не стоит воспринимать все вышесказанное как догму. Дота прекрасна тем, что очень ситуативна и разнообразна. Тем не менее, предложенная мной стратегия вполне рабочая и проверенная временем. В большинстве случаев вы увидите антимага, который пришел на линию с щитком, кориком, пачкой танка. Такой закуп можно видеть практически всегда. Большинство людей даже не задумываются, а с кем не предстоит стоять на лайне. Возможно, им предстоит стоять против Bristleback или Тайда. В таком случае лучше на первые деньги купить Magic Stick вместо топорика. У антимага хорошая анимация атаки и стабильный урон. Покупать топорик на первые деньги почти всегда неоправданное решение. При необходимости быстро уйти в лес, топорик всегда можно будет докупить в боковой лавке. В любом случае ваш лайн будет выглядеть куда надежнее с одним из таких закупов. Купленный щиток почти всегда грядится в Pumens Shield. И часто это также не решение. Сам по себе стал Шилд, дешевый антифакт, который призван помочь в мире героям на стадии лайнеры. Запорты делают пулы, а вражеский оффлайнер карасе. Чуть более, чем половине случаев щиток, считают 20 урона на нет. Но он будет подан при первой возможности. Хуманс Шилд будет гарантированно блокировать урон от вражеских героев, даст почти единицу армора, плюс 6 к урону и плюс 6 к атак спиду но все равно будет продан при первой возможности. Собственно вывод, не стоит покупать щит бомжа, если вас не харасит на линии. Большинство игроков просто-напросто игнорируют Ring of Bazilius. А зря, потому что базилка — это курайдинг для практически любого героя на трипле. Базила дает бонус на армор и мана реген не только вам, но и вашим саппортам. С ее помощью можно быстро спушить вражескую т 1 вышку. Также хочется добавить, что антимаг герой с низким базом армором и ему в любом случае желательно купить хоть что-то на броне. Базилка – это фундамент под будущий владмир. Я рекомендую покупать базилку перед тапком или сразу после него. Также в начале игры неплохо будет уплотниться. Предлагаю на выбор купить Magic Пант или прейсер. Если игра требует от вас активных действий, то брейсер имеет смысл передел с барабаны. Запох нужно грейдить просто потому, что это эффективно с точки зрения соотношения цены и качества. Конечно, в любой затянувшейся игре будет продаваться для покупки дровелов. Power Threads – один из оптимальных вариантов. Вы получаете 25 бонусов к атаку спиду и плюс 9 ко всем атрибутам. Цена вопросов всего 950 долды, при сравнения другие артефакты и местоты. На практике не все так просто, и для использования всех бонусов костыля необходимо его переключать в зависимости от ваших потребностей. За месяц лучше держать пауэртретс на силу, во время фарма на один, а перед использованием способностей переключать на интеллект. Кстати, далеко не все точно знают. знаем. можно собрать тремя разными способами. В недалеком в прошлом Транкбилл тапки были отлично выбором для антимага на стадии лайнера. ХП реген и бонусный армор помогали достойно оставить линию. Позже Транкбиллы можно было разобрать на запчасти для бладмера и переделать на пауэртряд. К сожалению, сейчас такой трюк не прокатит, и покупать этот тапок нужно только при острой необходимости, например, если вы стоите соло на тяжелом лайне или если против вас сильная дрипла. Как уже было сказано выше, у героя невысокий стартовый армор. Пожалуй, ни на одном другом персонаже Фладмир не смотрится так же хорошо, как на антимаге. При своей цене в 2030 25 дает огромное количество эффектов, большинство из которых ауры. Артефакт сильно увеличивает выживаемость, позволяет хорошо запушивать лайны, увеличивает базовый урон, дает бонусные хп и маны реген, а также наделяет вампиризмом. Аура отлично сочетается с нашей пассивной способностью на Появление Владмира вы будете активно пушить лайны и фармить леса. Я рекомендую как можно раньше обзавестись свитком телепортации. Используйте его, чтобы, например, быстро приместиться к тиммейтам во время файта, или для смены лайна, если пропушили далеко на вражескую половину карты. Следующий по важности item — Manta Style. Предмет существенно увеличивает нашу плотность, скорость передвижения и скорость атаки. Но, пожалуй, самое главное активная способность Mirror Image. Дело в том, что нашим клонам передаются в хобби наши пассивные способности. За замесе клоны вносят огромное количество урона и маскируют нас. Сложно переоценить важность этого айтема для пушащего героя. Иллюзии будут распространять ауру Владмера и неплохо пробивать строение. Существенно вырастает эскип потенциал героя, после появления этого итема, с его помощью можно уворачиваться от летящих снарядов, а также скидывать такие противные дебафы, как Сайленс. Если до сих пор вы чувствовали себя уверенно в файте, то логичным продолжением будет ваше, хвалённая скорость атаки не даст заскучать предмету. Если игра развивается не так радужно, предлагаю выбрать один или несколько сейф файтова, вас вынуждают много пушить, враги пытаются вас поймать через мощные таргет дизейвы, такие как Дойл Легион Коммандер, Праймал Роар мастера или Rapture blue Блудсикера. В таком случае Линка будет очень достойным выбором. На замену Ленке приходит Посох Черного Короля. Хоть мы и антимат, но дизайблов боимся. Однозначно стоит брать при обилии контроля у врага. Сердце Тараски. Магина — кори-герой, и одна из главных его задач — принять в зависимости много урона. Однозначно стоит брать, если у врага много магического урона. При заходе на хайграунд очень полезна пассивная регенерация идема. В текущем патче Тараску неплохо обнули. Батенфляй – это хороший итем, как на урон, так и на сейв. Рекомендую покупать, если у врага много самонов. Привет, Пейзаж, Юкан, Бессмастер. Или героев, атакующих чистым уроном, такие как Саленсер, Аутлок Девауэр, Энчантл. Хорошо зайдет против смертоносного варда доктора Баттер хорошо отзаменяются ребрами. Однозначно стоит брать в тех случаях, когда во вражеской команде много минус армора или способностей, наносящих физический урон. Например, Дазов, Слардар, Теплор Ассасин, Акс, Бристалл Вэг. Итем сильно недооцененный, Ауры кирасы еще один хороший способ усилить нашор. Еще один хороший повод купить кирасу Elder Titan в вражеской команде. Его пассивная способность Начал Оды полностью режет наш агиловый Амур и существенно снижает магический резист. Перехожу к Дизейвлам. Абисто Блейд, пожалуй, топ в на артимаге. Помогает крепать соло фраги. Опытные игроки нередко рашат его после покупки манты. Отдельного внимания заслуживает Хекс, хоть и редко, но полезное приобретение, прежде всего, когда команде не хватает контроля, особенно актуально в борьбе с такими героями как Морф, его перекашка попросту игнорирует станы, до недавних пор Хекс на антимаги был отличным выбором в борьбе против фантомки, поскольку полностью отключал блюх. Просмотрим итомы на урон, если ваша целью стоит нанесение максимального дэмэджа, смело покупайте Дейдалус. Не стоит покупать башен, если во вражеской команде намечаются или уже присутствуют миссы. Смело выходите в МКБ. В борьбе с иллюзиями и с хорошим выбором будет Battle Fury. Сейчас БФ первым итемом покупают 99% антимагов. Их можно понять. В теории, после появления БФа вы можете очень быстро выформить еще 4 итема. Совершенно иначе дела обстоят на практике. Во-первых, фарм на карте ограничен. Вы будете разделять золото не только со своими тиммейтами, но и с вражеской командой. Даже если вы умудряетесь фармить все три лайна и лес, включая аншн спот, тот из ваших тиммейтов теряет фарминг, Исчезают все сейфлайке у кулу саппортов и дизайплоу мидер. В конечном итоге игру выигрывает команды перепар, а не один лишь 6 слотов антимаг. К слову, играя за АМ, вам почти никогда не стоит затягивать игру. Антимаг в лобовом бою уступает большинству карри-героев. Во-вторых, покупка БФ почти никак не подготавливает вас к бою. Типичная тьма, 4525 золотых на дополнительный урон, сплэш, атаку и незначительный реген. И на этом его игра даже не начинается. Дело в том, что примерно в это же время, например, у Шторма появляется Орчет. И получается, что герой, призванный его контур во всех смыслах, становится обычным кормом. Жалкое зрелище. Приведу последний аргумент. Покупая Баттлфиру, вы вынуждаете длительное время играть в вашу команду 4 в 5. Представьте, что вы играете партию в шахматы, но с самого начала у вас нет ферзя. Вот в такой ситуации каждый раз оказываются все ваши тиммейты, когда вы варите БФ первым и В начале игры лучше отправиться с одним или двумя саппортами на одной из боковых линий, в идеале на легкую линию. Для Радиент это линия снизу, а для Дайер сверху. В начале игры очень важно добить как можно больше крипов. При этом важно держать линию на одном месте. Таким образом, вы создаете много пространства своим саппортом для караться вражеских героев на линии. Опытные саппорты могут зачастую просто-напросто не пустить врага не только к но и в зоне получения экспы. Не менее важно и то, что вас самих сложнее убить, если вы находитесь близко к союзному таверу. Этому навыку однозначно стоит научиться, если вы хотите играть на каре-героях, и я настоятельно рекомендую потренироваться в этом нехитром искусстве в лобби. Нередко есть возможность быстро забрать вражескую вышку, если вы стоите против одного героя у него нет достойных антипуш способностей. Для этого необходимо отвести на легкий спан криков и начинать давить. Активированная базилка в помощь. Осадная катапульта появляется на третьей минуте и на 6.30. Соответственно, очень неплохо сделать отвод заранее в 2.42 или 6.12, либо пытаться пропушить с катапульты. Я рекомендую начинать активно запушивать линию начиная с 7.5 минуты. Именно в это время изменяется скорость всех крипов. Теперь вы будете успевать отпушивать линию и зарешать один воспауна в лесу. В появлении флагмера можно уступить линию одному из саппорт или офлайнеру. Я настоятельно рекомендую переключать PowerTreads на интеллект перед использованием активной способности. Таким образом, вы сэкономите огромное количество мана и выиграете дополнительное время для фарма. Перемещаясь между лайнами и лесными спавнами, всегда держите при себе свиток телепортации. Используйте его, чтобы быстро переместиться в замес или на другую линию, если опушка далеко на пражескую лайну карты. С появлением манты можно делать фраги на загулявших жертвах в паре с одним из ваших инициаторов. В замесе я рекомендую внимательно отслеживать самые дорогие спелы врагов. Например, если Skyred Mage тратит турту, значит пришло время и для вашей. Если шторм зацепил вашего союзника, прилетев с большого расстояния, ловите момент. Очень распространенная ошибка среди игроков всех уровней, они используют манавойд, только лишь пытаясь добить, застилить, при этом упуская возможность внести много аудиоуронов в замесе. Другие используют Mana в комбинации с Манта Style, опять-таки в качестве добивающего инструмента. В общем, думайте головой, и а используйте ульту на максимум. В заключении хочу отметить, что кэри потенциал антимага практически полностью раскрывается за 30-50 минут игры. Один из главных плюсов героя — высокая скорость фарма, но из него вытекает не минус — антимаг сильно ослабевает затянувшиеся игры. Поэтому старайтесь скорее снести вышки и не доводите игру до покупки буша. За последние несколько месяцев антимейдж набрал популярность среди игроков, Сейчас он входит в топ-10 самых популярных героев, но большинство игроков не раскрывают полностью его потенциал. Придерживаясь моих рекомендаций, вас ожидают захватывающие и динамичные игры на этом персонаже. Если вам понравился мой гайд и вы хотите использовать его в игре, вы можете подписаться на мое руководство в Steam. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь. Оставляйте свой фидбэк в комментариях. Я планирую выпускать еще подобные видео. Подписывайтесь, если хотите узнать о них первыми. Всем пока!